Вообще. Какой прикольный. Ой, атакует, атакует. Атакует. Я тебя боюсь. Какой он угарный, господи. Угарный-то угарный, но он меня сейчас сожрет. И парень. Отстань Ой от меня. Ой-ой-ой, не пинайте. Ой, он дерется как. Господи. Да от меня. Нифига. Не надо пинать, не надо, лучше а уходите. Вы думаете, он больно бьет, подойдите. Нет, лучше подойдите. надо как-то заманите его. Вот он боится, конечно. Да в прошлый раз я его кормила, кормила, с ладошек, я не боялся. А я не принесла в этот раз мне ничего. Ты чего такой наглый? Сегодня никто тебя не обижает. Тихолесенький, тихорутенький, да. Всё. А что ты мне убегаешь? Давайте поесть. Давайте пожрать. Это наверное, здесь, наверное, местная достопримечательность. Да. да? Еще и вредничает, дерется, кусается. Длюка, заготовленные листья. Детей! Полина, дала, да, кус. потом пойдет да кушай, кушай, все, кушай, кушай, иди, кушай орешки, кушай, кушай. О, он что-то говорит. Что ты говоришь? Наверное, что чё ты говоришь? Что говоришь? Ругается.